Здравствуйте! С вами Руслан Нагорнюк из Школы Боя Уэй. В этом уроке мы покажем технику обманчивых действий. У нас она называется «одно начало, разное завершение». Сейчас вы увидите, как профессиональные спортсмены используют эту технику. Когда мы начинаем э, с моим противником драться, я поначалу должен приучить моего противника к определенным действиям. То есть я делаю ну, там, раз, два, есть, он понимает, раз, два, несколько таких делаю, так, там, разные, разные, потому снова раз, два, он понимает, что вот это раз, два, у него уже как бы за, заклалось э, в голове. И после этого я могу делать раз, два, три, какое-то следующее действие. Или наоборот, я делаю там раз, два, три. Попробовал раз делать, он сблокировал. Потом я снова делаю раз, два, три. Она есть, привычил снова. Раз, два, три и. Потом дальше я делаю раз, два и три. И как раз вот это есть уже неожиданно. Дальше работаю, например, там, я вниз ударил раз, потом снова раз, Вниз, вверх, вниз вверх. вниз, вверх. Потом делаю вниз, вверх и снова вниз. Или, например, вниз-вниз. То есть одно начало несколько раз и потом меняете продолжение этой техники. Сейчас мы попробуем показать, как она выглядит в тренировочных условиях. Немножко приучил сюда, а потом уже, когда он на мое одинаковое начало реагирует отклонением влево, я отсюда уже могу сделать удар. <связывая> Тоже немножко приучил сюда. Высек снизу. Я делаю какую-то да, атаку там с двух ударов. Например, или трех, там, один, два, три удара. Партнер, в свою очередь, делает какой-то свою. Когда я делаю свою связку, я вижу, как он реагирует на мои действие и пытаюсь уже увидеть, что я могу использовать в дальнейшем. То есть, как я могу заменить третий удар. Итак, начинаем, например, там. Раз, два, три, есть. Партнер делает. Хорошо, я снова делаю. Я уже заметил, что могу сделать. То есть на его защиту я вижу, где у него потом открывается на мой третий удар, дыратор, где открывается. Ты работаешь? Я. Вот сейчас развернемся. Вот как раз я работаю Ты работаешь? И вот как бы мое действие. Я уже раскусил и пытаюсь сейчас сделать. То другое продолжение а партнер мне скажет получилось у меня или нет за счет того что если у него возникает как бы чувство неожиданности такое да и испуга вот не видит он не видит мой удар вот это как раз прошло Работаем он немножко наклонялся здесь как раз продолжаем Я. Ты. Хорошо. Я. Ты. Хорошо. Я. Ты. Хорошо. Я. О! Самое важное преимущество это а, то, что у спортсмена формируется видение. И... Умение подобрать нужный ключик для того, чтобы открыть защиту своего противника. Потому а что спортсмен учится быть разным в разных ситуациях, хотя даже как бы начало одно. Вот это самое важное. Я думаю, что профессионалы, спортсмены меня поймут и тренера также поймут, что видящий спортсмен, который умеет адаптироваться к любым ситуациям, к любым противникам при отработке одной и той же техники, он очень такой универсальный. Когда вы делаете первый раз атаку, например, там левый, правый, там левый, боковой. Второй раз вы делаете там уже левый, правый, там немножко по-другому, немножко по-другим траекториям. Желательно делать ее одинаково, чтобы партнер приноровился к вашей атаке. И он тогда выставит вам четкую защиту. Два, три раза вы атакуете так же, вы видите, что он так защищается, и потом вы сможете его пробить. Но если вы будете делать там раз, два, немножко так, он будет всегда меняться, и вам будет трудно предугадать. Как раз этот последний удар, который вы можете нокаутировать. Еще важная ошибка. Когда вы делаете провокационную атаку, она нереальная. Вот вы просто как бы делаете как-нибудь. Атака должна быть как, ну, как настоящая. И вы действительно атакуете. Просто не вкладываетесь. Атакуете полностью по дистанции, по скорости. По... Только не вкладываете силу удара. Бьете сильно, но не вкладываете душу в этот удар. И только вот когда вы уже подобрали ключик, тогда только можно уложиться, когда вы уже четко видите, что партнер одинаково реагирует на ваши атаки. Техника довольно-таки интересная, и отрабатывать ее можно тоже бесконечно, и она даст вам пользы тоже бесконечно. Поэтому пробуйте, практикуйтесь, она скоро, эта техника при отработке даст свои хорошие плоды. Так что всех вам успехов в отработке, возникшие вопросы пишите в комментариях, если вам видео понравилось, ставьте лайк.